Мы знаем, вы слушаете радио Балтком. Утро на Балтком. Всем еще раз доброго дня. Вот как, ты знаешь, вот 2 гостя мы объявляли, анонсировали, и все время происходили какие-то вот у нас накладки. Тем не менее, несмотря ни на что, мы все преодолели. У нас в студии один из замечательнейших музыкантов мира, замечательный контрабасист с огромной, я не бы сказал, историей в, в, в виртуозах Москвы. Причем Григорий Ильич Ковалевский был не только музыкантом, но и администратором этого прекрасного коллектива и сейчас в Латвии масса новых интереснейших проектов о которых мы сейчас хотим поговорить. Здравствуйте, Григорий Лич. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. И Галина Полторак, наш замечательный продюсер, организатор тоже всех культурной нашей жизни и будем надеяться тоже вот несколько слов о предстоящих каких-то предстоящих мероприятиях. Я вас поздравить прекрасным вчера концертом, который прошел Спасибо. и ну наверное вот сразу вопрос о том как вы оцениваете вот наших музыкантов, уже были членом жюри на конкурсе Михаила Казиника, то есть вот как вы оцениваете, насколько наши латвийские музыканты вот там... Начнем с как раз со вчерашнего концерта. Мы проделали такой большой, большой тур по Латвии в четырех городах и всюду были были аншлаги. И мне очень приятно общаться с этим молодым коллективом. Я могу сказать, что мое знакомство с Даниилом Булаевым произошло 8 лет назад. И господин Кирсис тогда мне сказал, говорит, посмотрите говорит, на Ютубе. Вот, на mm -hmm. Говорит, вот мальчик, я увидел, что талантливый мальчик, мне очень понравился он. Я пригласил его в Москву, он играл в зале Чайковского, в таком вот прекрасном зале, одним mm -hmm. из лучших. Вот потом... Через какое-то время у нас были, был тур по Латвии с оркестром, тоже он был у нас солистом, и мы с ним играли камерную музыку. Это на протяжении восьми лет. Я как-то все время слежу слежу за ним, за его творчеством, за его развитием. И вот его идея была, то, что он создал из своих единомышленников этот камерный оркестр мне очень близкая и когда я вот, я приехал как-то года полтора назад, и, и он мне говорит, вы не можете с там позаниматься, что-то все. Я говорю, ну, с удовольствием. И вот он как бы, я пригласил меня быть музыкальным консультантом этого оркестра. Великолепная атмосфера, прекрасные ребята, очень хорошо слушают, и очень, очень там нельзя, семимильными шагами они идут, идут вперед. Потому что я оценивать мое, мое творчество, это пускай делают зрители, но то, что у меня есть знания и есть опыт, проведенный в, в, в, в камерных аркестрах, начиная с Баршая, потом 40 лет виртуоза Москвы, квартет Бородина, педагогом которым был организатор этого концерта Валентин Берлинский. Вот и игра с, со многими музыкантами, с, с Кистиным, и с Рихтером, и с Рахлином, с Башметом, и, ну, и... Летнем. Это все-таки многое мне очень дало в жизни, и я хочу им передать все это. Надеюсь, что все это произойдет. Единственное, что, конечно, мне очень хотелось, чтобы они какой-то обрели какой-то статус. Потому что, понимаете, одно дело ты встречаешься, и вот так отыграешь, играешь, музицируешь. Но потом, если они разойдутся, будет очень жалко. А, в общем-то, камерный оркестр как бы и в Латвии такой нужен, потому что есть прекрасная симфония, но это немножко mm -hmm. другое, это уже такой как бы полусимфонический оркестр. А были, я помню, прекрасный оркестр камерный, то Лившиц был руководитель. Это было, у нас было три таких были, больших оркестра Оркестр Большая, оркестр Сандерский, оркестр, оркестр То велившийся. В Риге. И это в Латвии считалось, это вот э, такой очень оркестр, который часто выезжал за границу. И вот мне хотелось бы, конечно, чтобы они стали таким вот оркестром, ну... Постараюсь. То что, все зависит, то, что зависит от меня, я постараюсь это сделать. Вы передаете опыт, и вот буквально через два дня состоится мастер-класс. Может быть, несколько слов вот об этом. А еще можно записать? Как, как это все будет происходить для наших музыкантов? Для, для музыкантов, я надеюсь, что им тоже будет, может быть, интересно, если что рассказать, если есть и что-то показать. Понимаю, в чем дело? Что мастер-класс — это встреча, встреча музыкантов ну, с, с человеком, которого, которым они, наверное, уважают, раз они его пригласили. Силе. Вот И я с нетерпением жду, это уже будет и по Вилончере, и по контрабасу, и по камерному ансамблю. Почему и по вилончели, и по контрабасу? Потому что это вообще два, два моих любимых инструмента, и я начал на вилончели заниматься в, в, в, в пять лет. Потом я прошел в школы, я вам сказал, Валентина Александровича Берлинского, который стал мой, общем, мой второй отец. И то, что я достиг в жизни как музыкант и как э, человек, я обязан ему и, естественно, своим родителям. Вот, и... Поэтому я пришел просто в консерваторию на, на контрабас, потому что мне... рано я женился, и мне надо было как бы кормить семью, и на mm -hmm. работы не было. Я пошел на, на контрабас, я работал на протяжении вот такой учебы в консерватории. с Такой был киноартист Марк Бернес, вот я с ним два с половиной года. Потом был вот с Магомаева, и потом был еще веселый ребят, потом закончил консерваторию. Да, и вот на втором курсе я перешел на контрабас, потому что уже... Талант талантом, но mm -hmm. время для занятий не было. А перейти с вилончели на контрабас, в общем-то, было довольно несложно для меня. И вот когда я сыграл первый зачет на втором курсе, это было уже зимой, и был у нас кафедры Ростропович, он за вилончели и контрабасы, и когда я сыграл первый зачет, он сказал вот так Он говорит «Стычок! Гениальная идея! Будешь хлеб с маслом кушать!» Он оказался прав. Оказался прав. Масло, в общем, не так нужно очень, но тем не менее на хлеб хватает. Но ведь контрабас действительно, он такой универсальный инструмент, который звучит как в классической музыке, академической, и так, та, так и в популярной. И в джазе, и в... И, джаз, да, да. И, да, и так, и, я играл, кстати, на бас-гитаре даже, там не на контрабасе, на бас-гитаре. А вы из Игрим Бундманов же тоже очень... Большой, большой, большой мой да. друг, он прекрасный, прекрасный музыкант. И даже, по-моему, ну, и с Александром вы же на одной Розенбаум, сценарии. да, это тоже, тоже. То ну, это нет, эти, все это можно... Я, кстати, принес, ну вот, хотел mm -hmm. подарить, это она, у меня просто не было долгой, это книга, которая вышла к моему 75-летию. Вот и я поставлю оставлю. Mm -hmm. очень, очень интересно. Да, вся моя жизнь, начиная со двора. И там Конечно. огромное количество, да, я уже фотографии. Там. фотографии. Ну, да. ну это, это, это не просто фотографии, понимаешь, не просто я с кем-то фотографирую. А это, в общем, люди, с, которым, с которыми я шел, жил, шел по жизни и с которыми я связывает э, именно такие настоящая дружба. Контрабас, вот для да. если брать вот, академическую музыку, насколько много произведений, вот написано, где контрабас солирует. Если, вот, ну, вот я к тому, что вот если здесь где развернуться. Ну, вы понимаете, что дело, конечно, для репертуара меньше, чем, чем для скрипки угу. Альта и Веланчели и Т.Д. Это уже где-то внизу. Но тем не менее, репертуар есть очень много батазий. Есть, и потом много делают переложений. Я, например, когда поступал в оркестр Московской филармонии под управлением Кондрашин такой величайшего дирижера, в общем, благодаря которому вот я, значит, чуть позже, скажу, я полюбил, полюбил, полюбил Латвию, полюбил Юрманазу. Mm -hmm. Вот. Я, когда поступал в, концер, в, в оркестр, я играл концерт сонсансы для виолончели, переложение для контрабаса. Вот, mm -hmm. так что серьезный концерт такой, так что многие сейчас очень много прекрасных контрабасистов шагнуло вообще техника и все Там, в космос просто, космос очень. Я хотел еще, знаете, вот, как я вспомнил про Конрашина, и вот uh -huh. это 70-й год, то есть уже 53 года прошло, уже как бы и золотая свадьба прошла <laughs> по времени. В 70-м году я вступил в оркестр, я конкурс большой выиграл, там было 20, 20 человек на место, и меня взяли в оркестр. И была первая наша, моя поездка, была как бы в гастроли, это была, была да, Юрмала, uh -huh. была. и каждый год, из года в год, на протяжении 12 лет, сначала с Кондрашином, потом был Китаенко, мы приезжали сюда, и у нас летом, где-то или август, или июль, были, был, как называется, сезон в Дзинтере. Суббота, воскресенье мы играли концерты, разные программы, а в середине недели у нас были Реквием Моцарта и Реквием Верди в Домском соборе. В разные... Так что, вы понимаете, 12 лет подряд приезжать в Юрмула, и знать вообще каждый закуток и вообще был потрясающий, кстати, был директор филармонии, швейник. Гениальный, просто один из лучших директоров вообще того еще Советского Союза. Порядок был. Все, в 7 часов вечера, кто бы ни пришел? Президент, премьер-министр, там-то. Там, все закрывается, идет концерт. Вот. И я влюбился, влюбился в это место, и для меня Юрмала это вообще какое-то, вот, ну, самое лучшее вообще место, где мне комфортно для отдыха, и, и у меня была мечта всю жизнь, что-то-то что, -то, что -то приобрести приобрести в Юрмале, и наконец-то, 6 лет назад, у меня вот как бы эта мечта сбылась, у нас такой небольшой, небольшая такая квартира есть в, в, в Юрмале, и, и детям очень комфортно, они занимаются спортом, ходят там, в школу, вот занимаются и... и, и... В, в разных секциях, так что вот, вот это вот, видите, как вот так получилось. Есть ли в Юрмале какие-то особо любимые места, с которыми что-то связано, может быть, какие-то воспоминания? А самое любимое место – это, это концертный зал Зинтель. Я уже говорил, что, слава богу, мне приходилось играть и в разных, и концерт Гибау и «Музык Феррайна», и, и «Метрополитен», и, и «Карнеги Холла», «Эврикш». я могу перечислять много. Но когда подходишь так же... Да, Большой зал консерватории, естественно, московской Ленинградская форма. Но... Также, когда я подхожу как, вот, к залу Дзинтера, у меня такое же ощущение. Понимаете, Вы видно, это, конечно, связано с тем, что вот эти вот 12 лет, когда мы здесь вот приезжали, и приезжал и, и Ойстрах, и Коган, и Рихтер Ростропович, Арвид Янсен, с которым мы очень много ну, дружили. Он с нами часто выступал, и мы ездили с ним в турне, в Японию, он был главным дирижером, Марис, который начинал тогда. Вот, и Несса Галанта еще тоже mm -hmm. была совсем юная. Вот, так что все это вот это вот дает такой, знаешь. — Такое ощущение какого-то трепета, когда ты подходишь к этому залу. Вроде бы я не понимаю, что это акустика, может быть, не кардельная. Каждый... Нет. Нет, хорошая акустика. И ты приходишь, и тебе комфорт, ты слышишь каждый свой ноту, ты видишь людей, которые сидят в зале. Чудно. А, я то, что вот Нет стен, то есть то, что это открытое Ну злоба, вот и, и да, больше? и вроде вроде бы как бы не, не совсем. Нет, это, для меня это потрясающе. И, и кстати, очень. Там, не, не было мне без, дискомфортно, что какие-то там, не знаю, машины, я никогда не слышу. Или я, птицы, я, например, я, там, не, не, вот если yeah. ты слышишь, что вот музыка, которая идет, ты видишь, огромное, самое главное, конечно, приятно, когда полный зал, и mm -hmm. ты видишь этих людей, которые приходят чинно, такой благородный, все спокойные какие-то. Мне очень нравится это. Латвия, в принципе, всегда считается вот такой музыкальной страной, потому что здесь огромные традиции хорового пения и вообще вот э, традиции музыки, и сколько оперных вот звезд родом из Латвии. Вот как вы думаете, почему так вот звезды складываются, что маленькая страна, казалось бы, на карте, но вот такие вот удивительные традиции? Ну, я думаю, что вот именно, именно традиции как раз и способствуют этому. Способствуют. Еще раз хочу вспомнить и а Арвида янсуса вообще, я не знаю, мне кажется, что это великий-великий человек Латвии, обаятельный, прекрасный музыкант, сколько много лет проработал с Моровинским в Петербурге, вот, я думаю, что, скорее всего, вот это, а сколько были, какие были эти лауреаты конкурса Чайковского, Вилерушек. Холла тестелец. Uh -huh. И говорю, что там Хир, Хилипп Хиршкорн, который здесь родился. И, к сожалению, ведь он очень рано умер. Я думаю, что это был один из величайших э, скрипачей мира. Мире, потому что он был гениальный. просто в, Даже в свое время он уже был гениальный. Миша Майский, мой большой друг. Вот, которому uh -huh. исполнилось 75 лет. И, слава богу, как раз э, будет его 3 августа будет концерт в Дзинтере. Мне очень приятно, что я как бы принимал участие в этой идее, которая сейчас воплотится в жизнь. Он величайший вилончарист нашего столетия. И с нетерпением жду встречу с ним. И здесь, наверное, самое время упомянуть и ваше выступление в Дзинтеле 28 июня с временами года. Это Мне очень приятно, что вы вспомнили об этом. Это будет, я думаю, что в общем тоже одно из событий вот лета, особенно вот в классической музыке, потому что времена года Вивальди, Чайковского и Пиццола, уже просто мне даже уже комментарии излишне, потому что уже уже выше не бывает такой программы по, по популярности по, по музыкальности, потому что как придет я уверен, что придет народ и, и, и в общем-то осталось буквально там два месяца два месяца с лишним ну, Хочется, уже хочется на сцену, уже хочется видеть зрителей, хочется уже видеть, знаете, чтобы что концерт начинается в 7, хочется уже, чтобы было примерно 9-15. Знаете почему? Потому что заканчивается концерт, люди хлопают, люди встают, люди подходят, поздравляют. Вот это прекрасное ощущение, потому что для музыканта, для меня, например, у меня есть три ощущения, которые я очень люблю. Это до концерта, во время концерта и после концерта. Они все разные. Но они, любимые, ты же понимаешь, что до концерта ты ждешь. А концерты... между концертами такое вот это ощущение ожидания помечен между концертами, который был сегодня и будет yeah. послезавтра. Yeah. Да. Конечно, конечно, конечно, Я Для меня сцена, это просто, я жду этого, я жду, скорее уже на сцену, потому что это... Я, не, я, я, честно говоря, никогда не волнуюсь в смысле своей игры, но бывает, может быть, состояние, ты, может быть, знаешь, не варь себя чувств, но это все забываешь. Но, но вот, вот, вот сцена... Это... И а главное, что я, знаешь что, я очень люблю, когда люди на сцене, ар, как артисты, музыканты, общаются, не смысл, а но они видят, знаешь, как футболисты uh -huh. говорят, надо видеть поляну. Уеха, футболист такое выражение да, есть. Uh -huh. И вот когда ты видишь, когда ты играешь, ты не можешь сидеть, вот когда люди сидят, может, они и хорошо играют, но они смотрят в ноту. Не мое, не мое. И когда uh -huh. говорят, давайте сыграем по концертмейстеру, не совсем правильно, надо играть с концертмейстером. Вот для меня был, как, знаете, что образец вообще в единстве вообще высоты творчества квартет Бородина. Когда были четыре человека, они брали, поднимали каждый. Смычок, ауфта, и все вместе давали раз. Они первый, первый дают, а mm -hmm. ты под него играешь. Нет. Тысячная доля секунды не то. Mm -hmm. Поэтому я хочу научить этих вот своих молодых коллег, вот, научить этому. А у них вот как раз вот эта сыгранность есть? Или вот да, да, да, Она появляется на репетициях, она появляется mm -hmm. на, на сцене, она плюси. Не хочу ничего сказать, может, мне это не моя заслуга, время просто идет, но то, что произошло за эти полтора, полтора года, многое изменилось. Много изменений. И это от игры, и от внешнего вообще вида, и вообще, как ты себя ведешь на сцене, как себя чувствуешь, этому тоже можно можно научить. Знаете, учат же в театральном институте актеров. Они тоже приходят, таланты, но еще надо в них развить все эти. А вот э, вы упомянули действительно вот общение с публикой, есть э, артисты, которые очень закрыты, то есть вот они э, в, не, ну, выходят и также уходят, и э, все. это вот как герметичный шар, то есть, в принципе, он не общается с публикой, он вышел, показал свое мастерство и исчез за кулисами, то есть, но ну, сохраняя ореол тайны. Или вот вы, как вы относитесь вот к такому? Я с уважением, но это не, это не мое. С уважением Отношусь Они гениальные люди Ну, им так хочется Есть, например, был Мишель Легран С которым мне посчастливилось И общаться У нас было с ним несколько программ Которые мы возили И мы проезжали в разные города и страны Вот Он любил во время антракты Чтобы было абсолютно темно И чтобы никто не заходил Но Гений был, когда он брал ноту на фортепиано, я уже говорил на каких-то передачах, все то, что вот звукоизвлечение его, я вам скажу, извлечение Райма де Пауса, это, несмотря на то, что вроде бы как бы они кажется, кажется, это эстрадные музыканты, композиторы, нет, они, во-первых, имеют классическое образование. Хорошее классическое образование. И вот это звукоизлечение, когда... Вот сейчас у меня даже Марс, я вспоминаю каждого из них, как он прикасается к клавишам, как, он, как звучит эта нота, которой хочется, не знаю, ее... Жалко, что она уже вышла. Вот следующий будет. А этой уже не будет. Связи... И, и, и, простите, и, да. это это Простите, их, их, их звукоизвлечение можно сравнить, не знаю, там, с, с, с Рубинштейном, с Горовицем, с Рихтом. Это, это звукоизлечение. Мы не говорим, как пианисты концертирующий все, но звук извлекает человек. Ну, должен, даже, по, по и первой и, ноте ну, уже узнаешь. И, в и, угу. и также угу. я считаю, да. что любой музыкант, любой скрипач или симфонич, он должен извлекать ноту красиво. Дальше, дальше идет талант, дальше идет амбиции, дальше идет солист, но играть эту ноту это должен его вот так очаг, даже, как, Да. Как играет любой концертирующий музыкант. В этой связи, да. Григорий Ильич, вы упомянули актеров, а? которые талантливые люди, но развивают талант. Каждый вечер выходя на сцену Условно, каждый вечер в разные роли, они разные, они примеряют маски. Что касается музыканта, э, исполняя различные произведения различных авторов, они остаются сами собой и играют просто разный набор нот? Или они тоже как-то меняются? Ну, я думаю, что, что они, они должны меняться к лучшему. Я думаю, что как бы соприкосновение с такой музыкой. Ну, во-первых, музыку все-таки выбирает выбирает сам. Ну, не знаю, художественный руководитель, дирижер и оркестр. Поэтому вы же, понимаете, значит, когда вы идете на свидание, вы же не идете просто так, как огне. Вы, вы уже у вас есть какой-то вот человек, который вам понравился. Вы идете к нему, идете, с каким чувством вы идете. Понимаете? Вот так же, так же и в музыке, так же и в, когда ты играешь, качество меня. Я, например, по себе сужу, качество меняюсь. Мне бывает, иногда мне хочется, не знаю, даже, может быть, пустить слюну, пустить слезу. На сцене, не пусти. Они mm -hmm. стоит от меня натохлы, я борюсь с собой, чтобы не было. Вот их, особенно даже вчера это было, 500 И э, э, э, прекрасные вот эти было два, два произведения, но ну, они очень близки, мне я вообще люблю. То есть, и, и классическое, и эстрадное направление. Для меня это, в общем-то, понимаете, очень. И каково это переключаться? А? Каково это переключаться? Как просто берешь этот, как он называется, вот, как выключатель пум. Надо, ну, это, для меня mm -hmm. это так. Можешь играть только что, ну, не естественно, не, не, не играешь в первом отделении Баха, и тут же играешь в mm -hmm. Нет, ну, какое должно быть. Я, первое, сочетание программы. У нас вчера была программа, которая подходила. Вот. Мягкий переход. Да, да, да. А вот продолжая эту аналогию, эстрадная музыка да. и классическая, все таки вот у... У Звездных, ну я не знаю, у Иглс у них есть свой отель Калифорнии, который все ждут. Вот опять-таки в классической академической музыке есть свой набор, вот ну простите за такое Об сравнение, сей, отель, да. отели Калифорнии, да, вот которые все ждут, вот, ну обязательный вот, набор у каждого музыканта, у Баха, у Моцарта есть те мелодии, которые все ждут. Как вот музыканты сами относятся к тому, что, может быть, ну, им хотелось бы дать, ну, что-то другое, более, вот, но в то же время не отпугнуть публику, которая вот как бы... Привыкла к ну, уже к такому набору. Вы знаете, вот вспоминая виртуозов, вот в этом году уже будет 40, 44 года. Вот я же стоял у Истоков, это первый-первый mm -hmm. первый состав был, один из основателей был И мы, в общем-то, в конце программы мы играли бесы, которые, в общем-то, Стали нашей такой, значит, визитной, визитной карточкой. Потому что если приходили люди и слушали... Там было как бы третье отделение почти было. Mm -hmm. вот, и, и приходили люди, которые как бы не несведущей музыке, но они слушали эти бесы. У них как это же просто совсем как бы, ну, простая музыка. там Не знаю, там Штрауса что-то mm -hmm. сыграет, там Андерсона. Вот, и... И в следующий, в следующий, концерт, они ходили. Ой, и всем рассказывали, ребята, там так интересно, еще третье отделение будет. Давайте. И уже люди, которые вообще даже никогда не ходили в большой, Они ходили. И у нас вот так появилось. Не так, конечно, пойдешь, был феноменальное качество, потому что пришли лучшие музыканты России, я не имею в виду себя. Мы сели в квартет бородиносил, концертмейстер, поставить в оркестр такой, где это такое видно. И все лауреаты международных конкурсов, все лучшие музыканты камерные пришли, пришли сюда, потому что качество было фантастическое. Это было. После, после оркестра Баршаев, потому что, в общем-то, прародитель всего нашего цеха камерного оркестра – это Рудоль Баршай который сделал спасибо ему, и я очень рад, что он же уехал, в, я не помню, в каком году, он где-то в 70-м году, и мне очень хотелось, у меня была мечта, что он приехал, и все-таки вот «Виртуозы Москвы», особенно молодое же поколение поменялось, чтобы они увидели. И я его пригласил, он приехал, и была с ним программа, и я очень... Вспомню его, помню наши э, репетиции, 14 симфонии Шостаковича, было 39 репетиций. Представляете, 39 репетиций, и на каждую приходил Дмитрич, Человек, который я боготворил, и до сих пор вспоминаю, скромнейший человек, который если какой-то хотел сделать предложение, он у него, так, он говорит, так сказать, он приговорил, так сказать, так сказать. И вот, так сказать, и можно вас попросить, вот, вот, вот, вот да. могу рассказать историю очень интересную про Шостаковича. Он э, жил в Брюсовом переулке, это недалеко от, от Никитских ворот, вот, и как-то его э, жена ну, попросила, знаете, пойти там, ну, в магазин, он был абсолютно нормальный человек, и он, он такой скромный, все вы помните, на фотографии, кепка, очки, такой, немножко чуть-чуть. Ну, шел, ну, Никогда не скажешь, это гений, просто гений 20-х, вообще фантастические композиции, и вот я пошел туда. В то время, в то время, я не знаю, может, старшее поколение еще помнит, а, ну, младшему расскажу, вот тогда были, выпивали на троих. по рублю, знаешь, скидывались тогда, и как раз получалось, значит, смотрите, там, 2,87 стоило бутылка водки, 10 стоил сырок, дружба, и три булочка. Вот ровно на 3 рубля все наливали по 167 грамм, ни больше, ни меньше. Точно все, у всех были там... Короче, их выпивали, значит, вот такое было время, для нас, а это моя, моя молодость, это не, не то, что смешно, это очень даже близко, где не то, что я выпиваю, а просто вообще атмосфера. Атмосфера двора, я жил в коммунальной квартире. 32 человека, в комнате, 7 человек. Там, наша семья, мамин, брат с женой, бывший. В одной комнате мы жили. Вот, и, и до двух лет так было, потом уже отдали одному комнату и вторую. Так что это вся атмосфера, мне знакома. Короче, он приходит, он идет в магазин, и стоят два человека. Он говорит, у тебя рубль есть? Он говорит, так сказать, так, так сказать, есть, и дал им руку. Ну, угу. дал что. -то. Вот и пошел, покупает. Выходит. Они стоят, ты где, говорит? Ты где хочешь Он говорит, ну где -то, где -то? пойдем. Ну, пошм, а где выпивали? Там где-то там подворотни или где-то в под... Так было. Но он не могу сказать, что он всегда за столом, мог выпить там рюмочку, до да, вторую, и все нормально, абсолютно. Как живей бы, живее всех живых. И вот они пришли, ну, выпили. Ну, поговорить же надо. Я один с что ты тебя как зовут? Он говорит меня, там, вонят, ты где работаешь? Я говорю, на заводе серпа молот, вот, а тебя говорит, а это Николай говорит, а где есть сантехник в этом, mm -hmm. этом доме говорит, а тебя как зовут? Он у меня, так сказать, Дмитрий говорит, а о чем ты знаешь? Он говорит, я, так сказать, так сказать, композитор, он говорит, ну не хочешь не говори. Вот так. Вот это вот. Наша молодость и вот это гениальный Шестакович, который я сейчас вспоминаю. Да, но вот если вспомнить, действительно, вот ваши, в вашей жизни же столько было удивительных людей, вот кого вы больше всего вспоминаете из каких-то таких вот встреч, которые подарила вам судьба, может быть, как, с кем вы были? Вы понимаете, что, я не, если я начну перечислять, я боюсь, что кого-то вдруг это не хватит нашей передачи, понимаете, вот, но еще раз вам хочу сказать, что вот есть Берлинский, который привил мне вообще любовь музыки, правильность понимания жизни. Вот это самый мой дорогой человек, это же мой второй отец. И до 2007 года, пока он был жив, я чувствовал себя учеником, как, потому что когда мы играли в очень много совместных концертов, и когда он мне даже делал какое-то замечание, для меня это было счастье, потому что я вспоминал, что если кому-то я сижу у него на уроке, и когда в 2007 году его не стало, я стал взрослым. И 19 апреля у кого-то из вас есть уникальная возможность почувствовать себя учеником Григория Ковалевского на мастер-классе. Буду рад, буду рад, жду с нетерпением. И в камерный, камерный ансамбль, если придут какие-то ребята, я был бы тоже рад. И мне очень хотелось бы абсолютно, знаете, без, без, бескорыстно, если есть какие-то какие-то желания, у школ, какие-то эти... Ну а, как, ну, а что можно подарить, кроме своих вообще знаний? нужно можно к вам обратиться будет? С посьбой, пожалуйста, да? пожалуйста. Нет, uh -huh. знаете, мы из, старого, из другого поколения, понимаете, что раньше, вот сейчас современное, там, ну, я не хочу все все чудные, но есть такая шутка, сейчас говорит, современное поколение музыкантов, артистов говорят, сначала касса, потом травиата. Uh -huh. У нас наоборот. У нас травята, а если есть, ну, кассу да. есть, ну нет, тоже... Мы знаем, что такое шевский концерт, мы знаем, что такое дарить добро. как И ты даришь добро и видишь этих детей, которые сейчас заворожены, там, смотрят на тебя. Ну, это самое главное. Мы для этого мы живем. И мне очень приятно, что, что есть такие возможности. Ну, а касса с Нитривиатой, но ну, временами года, встретится 28 -го июня в концертном зале Центри. Уже да, еще раз Это самый, в общем-то, ну, наверное, величайший набор имен музыкантов, потому что это будет Вивальди, это будет Чайковский, это будет Пьецола, времена и, года. И, естественно, под и, много сувениров. И Ковалевский. Много будет сувениров, поэтому буду рад, если придут наши любимые зрители. И Огромное спасибо. Мы с огромным удовольствием <с ждем вас еще в гости. Будем надеяться на новые встречи. Григорий Ильич Ковалевский, Галина Полторак также с нами присутствовала в студии. Спасибо огромное вам. Спасибо. Я очень благодарен Галине за то, что она уже на протяжении 13 лет ведет конкурс Казиник, И вот в этом году меня пригласили быть членом жюри, я получил удовольствие от того, что я чего? во-первых, от общения с моими коллегами и с, с Михаилом Казинником, во-вторых, посмотрел на, что что нас ждет в будущем, какие дети. Вот, и, в общем... Хорошее туда. будущее. Хорошее, оно, как говорили, светлое. Вот оно светлое, надеюсь, и будет. Спасибо. Спасибо большое. Радиоболткома.